Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина. Сегодня я вам покажу обновленные награды на локации пространства, где было событие с значком дизайнер... дизайнер, да? Но перед этим, как я это сделаю, поставь лайк, подпишись на канал, тебе не сложно, мне приятно, и мы начинаем. Итак, мы уже на локации пространства. Подходим к боту. И сейчас вот они эти награды. То есть первое это был фон, второе футболка, третье картины, четвертое прическа, пятая какая-то вешалка, шестое манекены, седьмое тоже костюм. Вот такие награды. Что нужно сделать, чтобы их получить? Ну, я думаю, тут объяснять особо не надо. Вы просто подходите к боту, потом он вам говорит, что иди позируй туда он ну, на ту штучку Как это, подиум Типа того Просто, ну, вот, позу там выбирайте Какую-нибудь, любую абсолютно И потом он вам говорит, идите искать блокнот Блокнот в разное время В разных местах Ну, как в разное время Каждый день в разных местах блокнот И Чтобы его найти, ну, тут Я думаю, вопросов не будет Потому что Ну, его трудно что? Трудно не заметить. То, что он очень большой. -да. Меня тут лагает, все как всегда. Ну, он у меня вчера был вот тут вот, очень рядом. Сегодня он у меня был тут. Я думаю, с этим у вас проблем не будет. Ну и на этом, собственно, все. Ну и надеюсь, это видео вам понравилось. Все, что нужно, чтобы получить награды, просто выполнять задания, которые были на самом событии. Просто обновили награды и все. Так что заходите на локацию пространства, получайте награды, выполняйте задания. Мне лично награды понравились. Ну и на этом все. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока-пока.